Всем Привет с вами я, Азайка Найс, и это странное приключение. Um, я со звуком. <laughs> um, да. И с прошл... в отличие с прошлой серии, из которой, которая с последней, с первой серии была с меньшим количеством модов, у меня здесь больше модов стало. То есть в первой одно количество, во второй уменьшилось. В третьей, оно увеличилось. Ну, да. Моя логика. Ну, во-первых, что я сделала за серии, кроме как добавила модов. Я немножко построила домик, еще вот. Ну, ладно, я вам уже проспойлила, хотела не спойлерить. Еще, вот, сделала полностью территорию. Я не читеровала, сразу говорю. Я не читерю. Ой, какого фиг затирал? А, ну да. Я испугалась. Я все не привыкнула, просто что там... Ай! Что-то не грохнулась. А Что, новая анимация? Ну ладно. Я думаю, вы уже, наверное, это заметили. Если посмотреть на карту... И уменьшить ее, то можно посмотреть, что я путешествовал. Да. Я на выживание, честно. На выживание я путешествовала. Просто я перехватил с собой каруати и спала, как только наступала ночь. Да, у меня время на карте вместе с картой добавилось, поэтому все. И знаете, я один раз попала сюда, вот в Индусы. Я неправильно назвала. И, до, и развивалась там, хотя раз, хотел развивать вот это. Я думаю, типа, что изменилось там главное здание. Ладно, короче, в прошлой серии у меня не было звука. И все это прекрасно знают. Собственно, я в начале серии так и писала, то что сори, звука нету. У меня бы диком почему-то перестал записывать звук. Я не знаю почему, честно. Сейчас со звуком все нормально, надеюсь. Uh, что же мы сделали в прошлой серии? В прошлой серии мы uh, пошли, во-первых, проверили как раз-таки вот, наших ближайших индусов, которые вообще-то находятся вон там, вот, в той стороне. Хотя, может... ну ладно, они вот там находятся. Uh, начали делать дом, да. Я, я просто забыла, я забыла пересмотреть. А, я тут убрала немножечко местности, хотя все равно поленился, поленилась. Немножечко убрать. Кстати, откуда я брала землю, люди? Сразу говорю, вот, вот, вот видите, у меня тут капустон стоит. На самом деле, там, тут еще курятина вытаскивала. Они там застряли, он там, внизу, вот, вот вот на этих блоках они застряли там. Выбраться не могли. Я туда к ним спустилась. А вот копала землю я вот отсюда. Как можно видеть, здесь мне вот все пусто, поэтому, ну, собственно, можно сделать вывод, что я отсюда и копала землю и, естественно, достроила здесь ландшафт. А... Это за серии За серии я, естественно, установила мод Tinker Construct и, собственно, можно наблюдать, у меня уже, ну да, знаете, я вообще такая человек логичная я. Я очень не хотела спойлерить, а у меня тут два предмета из этого. А, еще, знаете, вот я вот пошагала, погуляла по местности, наткнулась на какую-то постройку а, из э, Милинера. Да. Могу сейчас даже на карте показать. А, где она, если я ее найду? но я помню точно, как она выглядит сверху. Я специально на карте еще посмотрела. У меня тут всякие все-таки постройки. Мне Алхимик тут от... попался. Вот что-что, но к нему я не хочу идти, честно. Кстати, норманы все-таки у меня есть где-то. Где-то норманы есть. Я не стала делать его повод, потому что если заметите, то у меня название с названием... Бэйпоинты с названием... Эм... господи. Название деревень, вот, кстати, Нормандия. Чтобы, если при случае войны, я постараюсь все эти улучшать, там, репутацию. При случае войны, чтобы еще пойти улучшить отношения. Вот, у меня еще вот одна индусы. То есть у меня три индуса, одна норманы, двое японцев. Еще присылал химика, здание с хлебом, по-моему. Да? Нет, это обычный дом жителей. Я забыла, что вот этот. Ну ладно, это не мое дело уже. Вот хлеб. Вот он. Так, сейчас я вообще хотела... А, ну да, еще куча мне тут островов слезневых я увидела. Можно видеть, в принципе, сейчас... Только, знаете, я забыла, где эта постройка была, где жезл и завершение нашла. Я, типа, думаю, типа, чего Что это? А потом ты меня отперла. ведь э, когда улучшаешь аппетацию в любой из деревень Милинэйра, то тебе ты можешь купить жезл создания. Вот она. Вот она, эта постройка. Я типа написала то, что в каком-нибудь здании теперь открыты все сундуки. Я типа... Что за... Это было написано красным текстом, поэтому я просто... Я даже перепугалась. Вот, еще я нашла очень много... Много блоков. Да. Их тоже можно видеть на карте где-то. Где то Один напомню где-то вот в пустыне. Вот он, по-моему. А, нет, вот он. Вот он и на самом деле где-то еще был. Я точно помню. Вот он. Это неудачливый, это удачливый. Вот. А здесь, кстати, я не знаю, что. Но это точно не Блок. И где-то мне еще, по-моему, в саванне попадался. Кстати, недалековато. Я только сейчас и Вот еще логиблог. Смотрите. Всё. у меня вот лаки блок я не знаю вам видно курсор по-моему вам не видно курсор эм... теперь будет видно вот он лаки блок и вот он лаки блок еще буду вводить в редакторе <свистит> вот типа ну да и где-то еще был даже в пустыне в этой части было. а да маяк попался вот еще один лаки блок И вот еще Локи Блок. Ну, короче, понятно. И за этого мы знаем то, что... Вы знаете, что у меня Локи Блок установил? Потому что, по-моему, по я этого не говорила не, даже в первой серии. А, и знаете, я вообще хотела за серией... Перед... за серией... За серией, не перед серией. У меня времени нету. Перед серией что-либо делать. прям четко. Накопать песочка. Ну, ладно. Попозже. во знаете, что мне надо? Мне надо по-хорошему по-хорошему эти деревья побыстрее выросли но не очень медленно растут ой мне кто-то там бабахнул. ну ладно типа а мне нету этого бедра даже только желез нету да? Надеть. кстати Сразу ой, чтобы не возникло никаких вопросов. Вайт элеватор, это, ну, по идее, элеватор, ну, логика. По идее, он должен я не знаю, я не разбиралась в творческом мире. Буду разбираться в выживании, надеюсь. <с> Если мне не перехватит желание разобраться, все-таки это вне серии, соответственно. И, соответственно. Ура! Э -э, господи, все, я забываю слова. А, да, я просто убила двух эндерменов, поэтому вот у меня один эндерженчик остался. И вайт элеватор. Чтобы не возникло никаких вопросов, вот, просто он крафт с 8, и эндерженчик, все. Почему у вот... Ну ладно, типа... А еще я хотела сделать рюкзак, но я лоханулась. Весовая плита из двух золота нету. Не надо. А я пока, ну знаете, как-то в шахту боюсь ходить. А, ну да. В прошлой серии же без звука была. Я из первой серии удалила мод на дополнительных модов. Мобов. Там и животные, и враждебные, э, типа, я удалила его, потому что я боюсь э, даже обычных мобов из Майнкрафта. Просто. Поэтому есть э, можно было видеть в прошлой серии, что э, ночью у меня не появлялись мобы. Я э, дико извинялась, э, то, что... Но, э, я отключаю мобов, но я очень жутко боялась, а домой у меня не было времени возвращаться. То есть, ну, я просто лоханулась. И не посмотрела на время, и, соответственно, не сориентировалась. Вот. Ты вс пожираешь? Тут было гораздо больше мяса. А, нет. В общем, Кстати джангл под, чтобы ничего, никто ничего не спрашивал, хотя у меня активы на канале нету, ну, ладно, пофигу. Джангл uh, под, я, uh, я не находила, как можно посмотреть на карте, uh, джунгли. все я вам сейчас показываю всю карту. Все, что я следовала, тут нет дж джунглей. Я вам скажу, то, что вот вот, вот, вот, вот в этой местности, точнее, нет, не вот этой, нет, не вот этой. А вот, вот в этой местности я просто подошла ради интереса. И там э, перемешаны все эти вот глюканные деревья. То есть, думаю, можно было их увидеть и в первой, и в второй серии. То, что вот, вот такие вот, типа, э, два дерева вместе, без листвы. И вот там такая же фигня. Но там совмещены три дерева. То есть... Акация, э, дуб и джангл. А, ну, четыре. ель. Я забыл как это называется. И там были цветочные горшки. Просто, но ну, это идеально. Просто я сейчас смогу. Я могу вам показать. Жаль, что, кстати, горшки нельзя переделать. А, знаете, я сейчас направляюсь просто в противоположную сторону. Направлялась. Сейчас, я еще раз уточню направление. То есть это... Ага, я иду опять в противоположную сторону. Чисто. То есть надо идти через деревню. А, кстати, мы скорее всего сегодня будем приезжать. Потому что пока я гуляла, я нашла очень хорошую долинку. Которая, кстати, вот без таких лаганных деревьев. А долина, по-моему, это все таки вот тут. Да, тут дерево было... Ой, не дерево, гора была. А, пока не наступила ночь, потому что я ночью не люблю гулять. Так, я уже сказала, я боюсь монстров. Я, пожалуй, быстренько Риска для жи... с риском для жизни. Тихо. Я сейчас помогаю вообще сдохнуть. С риском для жизни я пойду. Туда. К лаганным деревьям. Подожди.